Здравствуйте! Вы до сих пор находитесь в поиске перспективной ниши для получения прибыли на YouTube? В этом видео мы поможем вам найти вашу нишу для получения прибыли на самом эффективном и мощном канале получения трафика YouTube. Это видео будет полезно для тех, кто задумался о создании канала, о его монетизации, либо владельцем молодых каналов, у которого есть канал, но нет прибыли. Одна из самых интересных и моих любимых ниш для получения прибыли на YouTube это культура! Обзоры музеев, обзоры картин, обзоры кино, литературные обзоры, обзоры театральных премьер, обзоры произведений искусства, про историю или из жизни актеров.